Запрет на использование и продажу изделий из пластика готовят в Минприроды. Это впервые подтвердил сам глава ведомства Дмитрий Кобылкин. Чем грозит переход на деревянные размешиватели в уму-бизнесу? Выясним, сможет ли аппарат корректно подавать деревянные размешиватели без перенастройки. Деревянные размешиватели идентичны пластиковым. Существуют размеры 90, 105, 115 и 125 миллиметров. Загрузим в аппарат кассеты пластиковых и деревянных размешивателей 105 размера и запустим тестовый режим. Без проблем происходит подача пластиковых размешивателей. Когда размешиватели из пластика закончились, доходит очередь до деревянных. Как мы видим, без какой-либо перенастройки оборудования подача осуществляется без сбоев и проблем. Тесты показали, что деревянный размешиватель соответствует стандартам оборудования. Итак, переход на деревянные размешиватели не требует дополнительных расходов. Просто загрузите их в вендинговый автомат и радуйте людей напитками с деревянными размешивателями от производителя «Серебряная береза».